100 дней назад я начал инвестировать в криптовалюту каждый день по 25 долларов. Сегодня мы с вами подведем итоги этого эксперимента, посмотрим, сколько удалось заработать. Также посмотрим, что этот портфель может вообще выдать нам в долгосроке. Также я вам покажу свою онлайн-торговлю. Вот в режиме реального времени прямо сейчас у нас вроде как идет пробой. Я уже первый пробой как бы брал, вот этот вот, да? У меня есть потом видеоролик, вам покажу. И сейчас хочу взять, опять же, повтор, потому что был ретест как раз-таки этого уровня. Немного такой глубокий, да, и недавно я только открывал эту позицию. Поэтому немного, возможно, буду запинаться, да, но я думаю, видос получится интересный, такой живой. Потому что я сам не знаю, что будет сейчас по сделке, да, но я жду какого-то импульса вот вообще вверх. Даже 0.3850, даже, возможно, и выше. То есть, получается, на этой сделке получится заработать вот от точки входа, я жду примерно 3.5%. Если 3.5%, это, ребята, $150. Долларов, э, вот в режиме реального времени получится взять. Сегодня вам могу показать все свои сделки. Кстати, прошлую неделю закрыли плюсом 671 доллар. И эту неделю я пока открыл с плюсом всего лишь 13 долларов. Давайте параллельно пока покажу сделку, в которую я заходил. А, заходил я как раз таки по этой монете в пробой уровня. Я когда увидел то, что пошла вот огромнейшая э, активность по стаканам, я сразу принял решение зайти здесь в пробой. Но как вы видите, я здесь зашел совсем маленьким объемом. Если у меня объем на пробой там от 3000 долларов, то здесь я зашел ну, совсем какой-то мелочью. как вы видите, стаканы у меня максимально лагали, это я сейчас ничего не перематываю, это так, как было все на самом деле, вот так вот жестко лагали стаканы, непонятно, где меня закрыло, полностью вот такая вот неразбериха, и обычно вот в скальп лайфе, ой, в сискальпе происходит вот такая вот тема, когда идет пробой, какое-то важное движение по рынку, всегда сискальп ложится, и на этой сделке удалось, ребята, заработать плюс 13 долларов. Сейчас на этой сделке я брал сначала шорт, я ловил движение, вот неплохое такое на понижение, давайте я вам покажу, вот это Самое движение я ловил, но пока я сидел, короче, записывал видеоролик, пока настроился, вот 2 своих с половиной процента я упустил. Поэтому решил уже опять же в этой точке перевернуться, попробуем взять и перехай вот этой вот темки, ну посмотрим, получится ли взять. Я думаю получится, потому что сейчас активность есть, это вот были такие две монетки, Гала и TLM, вот эти вот два дня, они просто постоянно росли, все уровни сносили, все плотности разбирали, сейчас тут никаких плотностей нет, поэтому я думаю, тут сейчас можно спокойно повыше пойти. Конечно, это не сто да, то есть тут я уже захожу после по факту пробоя, поэтому возможно сейчас цена у нас будет развиваться в новом таком, знаете, ценовом диапазоне. Во Всяком случае, я жду то, что цена у нас вот эту вот темку будет пробивать, посмотрим, что получится. Конечно, там. Уже тех стоп лоссов не будет потому что вот это движение это просто ребят ну, было суперским движение. Когда я вот тут захожу, ловлю такой вот быстрый импульс, там буквально 30 секунд и уже 13 долларов в кармане. А так пока никаких сделок еще не открывал. Так как это, ребята, у нас получается уже сотый день, да? Давайте вам покажу всю свою статистику. Также мы сегодня еще должны добавить одну монетку. Добавим сегодня ОМГ на 25 очередных долларов. Это последняя покупка в этот портфель. Будем добавлять уже через Binance. То есть здесь мы покупаем на споте, потому что некоторые ребята вроде смотрят мои видеоролики, спрашивают, ты торгуешься? На споте нет, ребята, я на споте не торгую Я на споте только инвестирую вот в вот Долгосрочную перспективу Вот как этот портфель мы с вами покупали Я собственно его как раз таки покупал уже В долгосрок больше, поэтому сейчас Переходим уже на CoinMarketCap Здесь добавляем эту транзакцию Сегодня у меня вообще с интернетом конечно проблемы Даже вчера вот запускали стрим И тоже на стриме очень часто Ложился интернет, сам не знаю с чем это связано Как вы видите записываю это видео Немножко заранее, потому что завтра Я вам говорил то, что отца день рождения да, оно было, но мы как бы вот с братом только завтра поедем И Взяли ему, короче, потом расскажу уже какой подарок Не знаю, почему, ребята, здесь транзакции это не добавляется Просто CoinMarketCap меня игнорирует Давайте возьму, наверное, VPN отключу Потому что с этим VPN тоже вообще скорости никакой нет, когда его включишь Поэтому вот приходится, ну, когда торгуешь на Binance Это когда совершаешь покупки на споте Но это у меня лично так, потому что я из Беларуси и у нас здесь как бы вот торговать на Binance не, не дозволено, так скажем. Так, ОМГ берем и здесь вставляем количество монет. Вот сейчас уже видите, зато CoinMarketCap хорошо работает. Всего я заинвестировал за 100 дней эксперимента половиной тысячи долларов. В плюсе мы находимся на 439 долларов. Я считаю, это неплохой результат. Вообще, какая была изначальная идея, когда я инвестировал? Я не знал, что будет с рынком. Никто не знал. Кто-то ожидал падения, кто-то ожидал хорошего роста. Во всяком случае, было непонятно, куда пойдет та самая криптовалюта. Я выбрал для себя такую стратегию, то что 100 дней, неважно, как у нас будет рынок себя вести, я буду покупать разные монеты. Если я буду увидеть то, что хорошая монета, на мой взгляд, просаживается, я буду ее докупать. Но, как вы видели, рынок у нас в это время активно рос, это только вот последние дни он у нас как-то так начал запильно ходить, падать, и, собственно, я некоторые монеты докупал. Ну, вот, как вы видите, средняя цена по тому же EOS получилась 4.77, не совсем приятная, пока не знаю, что дальше буду делать по этому портфелю, но определенно ребята уже могут... Можно сделать хоть какие-то выводы. Я инвестировал 100 дней в плюсе вот на 439 долларов. Это примерно 20-25% к депозиту. Это, конечно, не те огромные иксы, которые можно было получить. Но, ребят, во всяком случае, можно было и потерять эти деньги. да То есть мы их так заинвестировали, то, что они нам приносят сейчас уже неплохие проценты. Я лично жду 4-5 иксов по этому портфелю. Возможно, даже больше. Я сначала цель себе ставил на 15 тысяч долларов по этому портфелю. Но, вероятнее всего, я поставлю себе более так консервативно 7,5-10 вот тысяч долларов. Я бы уже выходил. Но потому что 3X, а тут уже непонятно, как бы, что дальше вообще будет по рынку. С тем же битком. То ли он полетит наверх, то ли это уже все, знаете. Ну, как бы, я лично за лонг. Я за 70 тысяч еще в этом году. Но, опять же, тут нету сейчас, знаете, каких-то вот таких вот четких факторов. Да, вот что вам сказать. Я лично здесь видел медвежью дивергенцию. Я вам это также писал в телеграм-канале. Эта медвежка у нас начала отрабатывать. И, к сожалению, да, цена улетела на нас на понижение. смотрите, сейчас у нас RSI находится опять же снизу, это уже неплохая точка для входа, есть хороший уровень поддержки, возможно мы от него как-то там уже отработаем, возможно это на самом деле четвертая вот такая вот продолжительная волна и мы сейчас просто улетим на 70-80 тысяч долларов, потом наконец-то тот самый жаркий альтизон во всяком случае я буду более консервативным я уже вам сказал, я не буду там выжидать супер какой-то прибыли буду увидеть то, что портфель дает 3-4 икса, буду уже наверное выходить фиксироваться, либо просто буду э, выставлять 100 приказы на закрытие ну во всяком случае то есть чтобы не упустить какого-то хорошего движения если монеты будут расти буду постепенно разгружаться я вам уже показывал как постепенно разгружаешь по монете, к примеру CRO по стпт когда у нас монета выстрелила, мы уже скинули те деньги которые инвестировали то есть все нас сейчас лежат деньги которые чисто вот профит все 25 долларов которые мы вкидывали мы уже реинвестировали к примеру в монету neo. вот такие вот результаты дальше посмотрим ребята я могу сказать это неплохой такой подход для инвестирования но лучше вот таким вот подходом инвестировать, когда рынок у нас падающий, потому что вы постоянно будете докупать, усреднять свою позицию и найдете, так скажем, максимально хорошую точку для входа. Когда рынок растет, это, конечно, не совсем такая, знаете, хорошая стратегия, потому что в самом начале можно было купить на 2000 долларов, каждый день не парить себе мозги, но ну, во всяком случае, мне хотелось сделать для вас какой-то контент, сделать какую-то такую, знаете, историю. И на самом деле, за эти 100 дней я заработал, вам признаюсь, больше, чем там на один или два Мерседеса, да, и именно этими 100 днями я вам хотел показать то, что вы все время можете долбиться, там вот трейдинг, это основная тема, где я буду зарабатывать, ребят, я нашел, так скажем, свое призвание вообще в другой теме, поэтому я как-нибудь расскажу это в отдельном видеоролике, а сейчас постараемся выжать максимум с этой ситуации, сейчас, конечно, уже торговля такая получается немножко тупая, я уже тоже расслабился, все-таки сотый день, можно немного, конечно, кайфануть, отдохнуть, поедем на родину, там я говорю, я готовлю просто один такой пушечный видос, я, конечно, не знаю пока, как его реализовать, но уже, вероятно, не всего. Буду скоро его делать. Поэтому, ребят, прожмите лайк, если ждете, если вам это интересно. Ну, потому что я над ним вообще буду потеть. Тут вообще по этому движению что хочу? Я уже вам сказал, 150 долларов хочу забрать с этого движения. Может, я до хрена что хочу, да? Тоже непонятно. Но посмотрим, потому что тут как бы нету никаких заявок. Если тут начнут по, по рынку просто вкидывать вот в покупку, то тут неплохо можно будет слоить движение. Также некоторые меня спрашивали, как я вообще ищу эти самые ситуации. но ну, вот смотрите, ясно Сначала открываю стакан с Здесь у меня вот такие вот банальные настройки от 100 тысяч долларов по споту. И фьючерсы я себе вообще отключил, потому что мне фьючерсы не нужны для торговли, потому что я на них редко обращаю внимание, это только если э, стою уже в позиции. Также вот здесь вы смотрите, где у нас стоят крупные плотности, возможно от этих плотностей уже можно будет поторговать. ОМГ можно уже закрыть, потому что нам это не нужно. И Кстати, если у вас открыт VPN, то вероятнее всего э, Life работать грамотно не будет, поэтому отключайте VPN, либо как-то хорошо настраивайте интернет, чтобы он вообще не тупил. Ну и сейчас вы просто обращаете внимание на те, инструменты, где есть крупная плотность, от этих плотностей можно поторговать, вот опять же по инструменту fill была точка для входа, можно было заходить от плотности, четкое касание, просто идеальная точка для входа с минимальным стоп-лоссом можно было забрать, если мы торгуем опять же пробои, вот как к примеру по монете БЛЗ, здесь я, давайте вам покажу, уже нашел эту ситуацию по Trading View. Я сразу для себя отметил вот этот вот уровень Здесь я поставил себе напоминалку И как только цена подошла к этому уровню Я уже стоял, просто наблюдал за активностью Если у нас стакан активный, я захожу в пробой Но тут ситуация, я не скажу То, что была идеальная, не было Тут крупной плотности, если бы плотность стояла Понятно, там скопление стоп лоссов, Но тут э, просто уже какой подход Раз, два, четвертый подход И на четвертый подход, вы сами видите, был импульс Но такой закол, и сразу цена вернулась На ретест уровня Но во всяком случае, мне тут пока нравится Вот такая вот положительная восходящая Динамика, цена он двигается в этом вот коридоре. Поэтому я думаю, можно пока постоять. Посмотрим. Я надеюсь, цена сейчас даст еще вот такой вот импульс, один. И на этом импульсе я уже буду крыть свою позицию. Поэтому давайте, наверное, еще чутка добавлюсь. Тут оно смотрится очень интересно. О, вот только сказал: да, вроде пошел. Блин, ну это не тот импульс, это не тот. Мне надо вот прям хороший такой. Вот Дахаев. ООООО, Вот что-то похоже. Вот видите, как стакан лагает. Я сейчас ничего сделать не могу. Вообще, абсолютно ничего, ребят. То есть там у нас уже выше 1% дает. Давайте буду скидывать вот так вот позу. Ну вот, и, короче, понимаете, вот как по стакану сейчас. То ли тут лагает, то ли где лагает блять, ну вот, короче, вы понимаете, что бывает с, с, с кальп лайфом, когда вот э, важные движения происходят, важные движения происходят, ты ни хрена сделать не можешь. Ну вот, нажал кнопку D, по какой цене я зафиксил, тоже непонятно. Конечно, хотел, ребята, больше выжать, но... Вы, короче, сами заметили, что там произошло. Ну, блин, все лагает. Вот просто вот Skype вот в нужные моменты просто ложится. Поэтому я хочу перейти на тайгер трейд. Блин, не могу просто никак ноутом заняться. Вот стоит этот Легион 5, и все никак не дойду. По этой ситуации, не знаю, понятно вам или непонятно, я объяснил, почему я ждал этого самого движения. Надеюсь, понятно. Ладно, ребят, давайте сейчас вам покажу свою статистику по дневнику трейдера. Это, я думаю, также вам будет интересно. Тут вообще по БЛЗ можно ждать еще какого-то импульса. Я вообще хотел до 30%. 8500, но чтобы уже видос, короче, не затягивать, я уже тоже решил выйти. Если сейчас будет в до уровня, буду рассматривать, опять же, от этой вот поддержки, которую я нарисовал. И опять же, от этой поддержки попробую поработать, потому что цена сейчас ходит вот в этом вот диапазоне, да, можно неплохо так поскальпить, и тут волатильность хорошая, вот то, что мне нравится. Вот смотрите, 2%. Этот коридор в этом коридоре очень хорошо можно поработать. Ладно, по этим моментам я вам также все рассказал. По инвестированию также рассказал, по этому показал. А, не показал свои сделки по дневнику трейдера. Вот сегодня я заработал 74 доллара. Сейчас закончу запись этого видеоролика. После еще поторгую. Свои сделки буду публиковать в телеграм-канале. И здесь, ребята, я публикую полностью свою статистику. Какой бы она хороший или плохой ни была, вот вчера, видите, у меня был не совсем удачный день. Полностью все публикую. Мне без разницы. Я просто показываю все свои сделки в режиме реального времени. Если мы сидим с вами, обсуждаем уже видеоролики каждую ситуацию вот так вот рожеванно, да, то как бы в телеграм-канале все в режиме реального времени. Поэтому кому это интересно, кому интересны мои сделки, обязательно переходите. Вот смотрите, по этой ситуации ребята, что было? Я сначала брал шорт, но говорил, пока записывал, короче, видеоролик, пока раздуплился, прозевал точку выхода, хотел выходить опять же вот на этом вот уровне поддержки, вот здесь где-то фиксироваться, но говорю, прозевал, поэтому здесь я уже опять же перевернулся, взял вот это вот движение за работали плюс 61 доллар. Я думаю нормальный результат. Также многие ребята у меня спрашивали, что будет дальше по контенту. Я, ребята, буду запускать обучение. Это также в новом телеграм-канале. Я сделал такие разделения, чтобы это было удобно. Кому-то интересно наблюдать за сделками, кому-то интересно пройти обучение. Я точно знаю то, что вот закончу эти 100 дней эксперимента, возьму за обучение, проведу вот хорошее бесплатное толковое обучение вот прям с самого-самого нуля. От такого что такое трейдинг, что такое вообще график, какие графики бывают, в общем я думаю, будет полезным. И также буду стараться сюда еще делать видеоролики. Поэтому, ребят, не теряйте, подписывайтесь, кто еще не подписан. Дальше нас ждет, я думаю, только больше интересного контента. Поэтому не забывайте поддерживать в комментариях. Напишите, как вам вообще вот эта вот длинная рубрика «100 дней эксперимента». И предлагайте новые идеи для новых каких-то вот таких, знаете, забегов. Во время этого эксперимента я дополнительно прокачал свое постоянство. Я прокачал свою силу воли. Могу вам сказать то, что это очень полезно. Потому что некоторые вещи тебе иногда не хочется делать, но сделав их, твоя жизнь дальше будет проще. Вот как у меня. Я поработал 100 дней плодотворной работы, я сделал то, что не смог сделать за два года работы на ютубе. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте оставлять свое мнение в комментариях, это очень важно, не забывайте ставить лайки или дизлайки, это любая ваша активность помогает продвигать мои видеоролики. Всем большое спасибо за просмотр еще раз, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.